вот такое вроде как Анатолич высказал цель остановить верховного властелина ада какое бы имя он не использовал Сатана, Люцифер или Еблис Медвед... Медведев ну это наверное на вот этом закрытом докладе, который ну, прервали да. трансляцию прямую закрыли, что сказали и... что было на самом деле так и не это самое ну, о чем там это что было, что-то там да? докладывал ну, Анатольевич надо, да. непростой персонаж, да. Недаром он сказал, мои слова отливать надо в граните. Он знает, кому порогам надо надавать. Какому <свестерин> <свестерин> да, <свестерин> Это <свестерин> Неописуемо, да. Неописуемо, блин. Ну, поклон Дмитрию Анатольевичу, да. Если это действительно существует такой персонаж, но, ну, во всяком случае, те, которые транслируют, это не, не обы кто. Так, дальше. Это этот ну, бесконечное Мещерский. число настоящих художников, мастеров, мастеров изобразительных искусств. Вот, и море красиво, видите. Преподносил какой-то город романтически. Красиво передано. Необычное место на реке Тагил в пригороде около поселка Монзина. Назвали это... Уральской Венеции. Вот там что-то. То ли золото добывали, то ли мыли, то ли что-то нарыли. В общем, паводки все время. вот, Ну, так вот люди на воде живут. Так, <къем> вроде еще картинка будет, но... Тайне, я думаю. Одно стояли, дверь, Да, да стояли, вроде... так понятно. Вот, видите, вот такие пироги. Так, дальше двигаемся. Непал. Вот. Не пал. Не думаю, что сильно высокий этот гражданин в очках. Вот какие там бегают Гномики. клопы, представляете, блин, метр двадцать, блин. Понимаете, это ж вот. не просто это, надо вот, подняться от двери еще мен ниже, меньше. Вот, вот Что либо, это такое? Дверь. Помните, как стебались, да? Сделан не палкой и не пальцем. Mm. вот, понимаете, что это такое на самом деле, да? Вот, значит, мы многого о этом мире не знаем, ну как. Вот. Мы как утверждаем и продолжаем утверждать, потому что весь этот окружающий наш мир, те, которые находятся за пределами нашей Руси, там не потрепщено. Вот ну, название было «Писатели-фантасты пушкинской эпохи» Адаевский. Название у него рассказывает «4338 год». Ну, тут, опять же, переиздание 1926 но он тысяча восемьсот то ли тридцать то ли что-то такое. И вот цитата интересная, какая из этого произведения, довольно длинная, но как говорится, в воду глядел. Вышедший наверх к нашему аэростату, мы увидели на ближней платформе толпу людей, которые громко кричали, махали руками и, кажется, бронили. «Что это такое?» – спросил я у Хартина. «О, не спрашивайте лучше», – отвечал Хартин. «Это толпа – одно из самых странных явлений нашего века. В нашем полушарии просвещение распространилось до низших степеней. Оттого многие люди, которые едва годы быть простыми ремесленниками, объявляют притязания на ученость и литераторство. Эти люди почти каждый день собираются у передней нашей Нашей академии, куда, разумеется, им двери затворены, и своим криком стараются обратить внимание проходящих. Они до сих пор не могли постичь, от чего наши ученые гнушаются их сообществом, и в досаде принялись их передразнивать. Завели также нечто похожее на науку и на литературу, но чуждые благородных побуждений истинных ученых. Они обратили и ту и другую в рот ремесла. Истина ученого обр... ремесла. Один лепит нелепости, другой хвалит, третий продает. Кто больше продаст, тот у них и великий человек. И страшно, и, и смешно, и понимаете, вот. В ремесло превратили науку, литераторство, ну и прочие эти самые какие-то. О чем мы, что мы сейчас видим? Ну это называется сейчас Академией наук, там академики заседают. Вот, физики всевозможные, крутят в колесе коллайдера какие-то не, невидимые, неизвестные частицы, сталкивают их и смотрят на результат, как красивое на экране эти самые. И на это выделяется огромное количество денег. Тут это высмеивается, потому что ну, якобы есть настоящая наука, а есть вот эти вот подражатели, ремесленники. А в нашем мире... Эти подражатели, Эти подражатели уже да. Вот, то есть они э, вместо того, как в этом вот произведении описывается, ходить под этими ступенями этой настоящей академии, вот, они создали свои, перетянули на себя э, всю общественность, утвердили, назвали себя настоящими академиками, э, подняли бучу, направили э бессмысленный народ, чтобы растоптали настоящие здравые академики и убили, сожгли на кострах инквизиции настоящих здравых, вот, и начали вот этим всем э владеть. педалите, Вот такие вот пироги. Видите, как перевернулся этот мир. Почему? Поэтому не надо ничего иного изобретать. Если вы э, начинаете, ну как говорится, альтернативно мыслить и все такое прочее, создавайте это сообщество, вот, не надо бодаться э, с этой официальной наукой, накапливайте количество, и когда это количество переродет в, в качество, вот как мы в первых роликах говорили, эта пирамида просто-напросто перевернется и станет наконец на основании, а не вот это, что вверх тормашками э, этот дебильный там всевидящий око и прочее, этот мототень находится. Серьезно, Медведев смотрит поток 100%. Надо бы, надо бы, конечно. был другой вроде бы, так сказать, архитектор, художник. Он сделал уже некоторое подобие зданий из живых деревьев, из живых веток. Но это я посмотрел вроде как другой, постарше. Джулиана Маури, архитектор вот такой вот, и он хочет создать собор прямо целый из живых ну как живая изгородь живых деревьев вот он уже контур видите на, на э, сделал вот таких этих самых их такие лозы вот тоже интересно это самое наверное будет если они быстро растут, конечно, быстро, но если нет, такое вот, длительное будет. Ну, будем ждать, <связывание> может быть, увидим этот результат, покажут ну... через интернет как-то продолжение, так сказать, этого. Ну, а что касательно Дмитрия Анатольевича, так опять же, приглашаем к живому общению. Вот, будет большая польза. <связывание> Первая версия. Вот она пицца, окаменевшая пицца. Вот что, вот, или... Специально сделали, или действительно как-то откололось так удачно. Потерянное поколение, Окнутся а в свои смартфоны и сидят. Вот, видите, не... Как там, это же, опять же, был Ванюшкой, а Иван Ивановичем, как, опять же, вот эту цитату. Mm -hmm. Не это самое. Не в возрасте дело. Мудрость не с возрастом приходит. Тем более, если ее не культивировать. Ну, обвиняют, как обычно, там, молодое поколение, что детишки несчастные там сидят и сутками уткнулись в свои эти самые, да, планшеты там, смартфоны и прочие, да нет, вот, абсолютное большинство, понимаете, вот, бессмысленно и беспощадно сидит и пялится, и дело не в возрасте, вот, дело в том, что проводите вы с это, так сказать, время, да, вот, или вы тупо сливаете это, все это дело, свою энергию, Непонятно на какие цели. Когда в Госдуме начнут обсуждать предложения по организации еще одной Госдуму? У депутатов подрастают дети, им тоже надо где-то сидеть на жопе за нормальную зарплату. Мини-дума, да, какая-нибудь, или этот самая ясельная группа. А в советское время были такие фильмы, где там Как же он назывался? Фильм даже было... Как же, что называется. А, Дублер! Фильм такой был. Вот, где там по, поиграли э, с э, народом, с обычными работягами, э, дали им якобы права, вот, и они там дублировали там, э, командный состав какого-то там предприятия. Вот такие вот пироги. Ну, как обычно в фильме там это, ну, немножко там стебанулись. А на самом деле, понимаете, э, вот взять альтернативную думу создать, альтернативное руководство э, народонаселением этой территории Результаты будут потрясающие. О чем мы говорим? Не надо бодаться ни с кем. Давайте все-таки объединяться вот, и начинать управлять нашим планом бытия, э, не бодаясь ни с какими думами, ни с какими там следственными комитетами и прочими этими самыми армиями, там, и полициями и прочими. Не нужно. Вот, просто нужно управлять этим вот, во здравость. Вот, да тут какой-то завод, какая-то это самая э, пресс-форма отпечатана, табличка, кстати, классно отпечатана, вот, очень сложно. Вот, ну, тут меня больше привлекло Воронежский совет народного хозяйства. Ну, вот, примерно такое по каждым весям должно быть народное хозяйство, ну, совет, совет, совет, вечер. Завод Михаила Ивановича Калинина, то есть это времена еще, ну, наверное, 50-х годов. А качество, вы обратите внимание на вот это вот... Э, как ее назвать-то этот самый я подзабыл как они называются правильно это то что на станке э, укрепляется вот эта жестянка такая, да, ну они как правило были там латунные, ну вечно в общем вот, какого качества изготовления неописуемого качества я помню это, я работал за станком на котором была свастика ну и прочие эти прелести, да, там 36 или 37 -го года станок был да? производство якобы фюреровской Германии вот он работал лучше, чем да. современная. Вот такие вот пироги. Вот хомяк вытек. Видите, жид, жидкий хомяк, да? Даже лапок передних не видно. Все за щеками. И забавно. Ну видите, какая вот конструкция, да? Никаких проблем там с позвоночником Спит? не может быть. Вот почему. Жопой по, по образу и подобию какого-то дегенеративного существа сделали человеческие тела, блин. А вот, гляньте какой, да, или на Котеев глянуть. Да это ж, блин, уникальное просто тело. я город будущего. Вот где-то в Ханты-Мансийском округе с таким названием. Вот почему позволили, ну, как бы это сказать, да, чтобы не вызвать... Э, националистические такие эти самые залупления да? вот ну понимаете вот, э, чтобы название было у населенного пункта э, эти э, существа они говорить еще не научились они с трудом издают определенные такие звуки и э, сочетание вот этих звуков э, целому населенному пункту ну тут же нормальные русские люди живут, почему название вот это такое как вроде тебя душат что за хренотень какая-то? Как Ты помнишь анекдот? Ик-пуки. Все, У -у -у. тебе на ы. Ну Сделал переворот в городе, переименовали город. Вот, а потом звонит по телефону. В города они так играли. Теперь тебе на и тоже. Вот Это как я сгибался, <как> этот давнишний советский анекдот, как древние люди научились говорить. Вот. А, бабы? Вот, сидят на, <как> на морозе, да, великую стужу организовали, наши боги великие, ебнули там туфату, тулелю. то вот. И сидят возле костра, греются в это, во времена великой стужи, ба-ба-ба-ба-ба, ба-ба-ба-бу, ба ба ба а четвертый это всю соединил и сказал, ба ба бы <свят> вот. Поэтому, ну это, блин, ну просто это запретить, вот это вот безобразие, да? языки ломать, блин. Почему представитель ADL, Anti-Defamation League, которая борется со стереотипами про евреев, выглядит как рептилоид? Ну, по-быстрому кожа, а, ой, Видите, ой, Понимаете, это... если э, существо да. выглядит как этот самый, пахнет как э, рептилоид и прочее, прочее, прочее, может оно и есть на самом деле, да? Вот видите, морга вертикально, горизонтальное моргание тревожит человека. Это на этом антимонопольном заседании, якобы он там весь такой стрессовый был, перепугался, ну и выглядел... Как плохой э, в 70-х или 80-х с плохими эффектами показывают этих самых роботов. С плохо натянутой кожей бледной. В старых-старых фильмах. Он Фантомас, точно, он молодости. Либо его сын Люха пишет, точно. Да, класс. Точно. Поэтому, опять же, поймите, даже не обязательно воочию сталкиваться с этими существами. Достаточно просто видео и даже фотоизображения, чтобы понять. Ну, это существа не наши. Ну, абсолютно не наши вот. Ну, сидит устал, ты леко не что это в лошадке за этот самый? Че он как-то по-человечески сидит, да? Тоже непонятно. Так, это предыдущий стрим наш, 27 живых душ. Ну, к сожалению, меньше было, чем в том, что было О! Хорошо, ну надо бы догнать до 70, до 80, да, да почти желательно 10, тысяч. Шо, давай, на наши фотки все-таки. Да вот. сейчас докидаем все-таки, тут не особо много. Вот видите, вот как вот эти разные миры, да, разные миры. Вот, пожалуйста. Ну, опять же, ну, надо ж корчиться все-таки как-то это самое, да. Видите, Ну, видите, вот девулька это получается, что уровня рыбы. Потому что, ну как можно обезьяничать, да, вот, с такими существами. Вот он, видите, как типичный житель Византии выглядит. Сколько нам эти ученые врали, что коты не видят статических изображений. Вот. поэтому, когда мышка бежит, тогда он ее ловит, а если мышка будет стоять, он ее не сожрет. Ага. Знаете, как его бесоебец хочет поиграться, скучно ему, да, живет в квартире, вот, вероятно, безвылазно, да. Вот видите, вот, ну что? Даже с каким-то шотом это. Да ну вот эта шмышка, наверное, и есть плюшевая какая-то. О!